и как я уже заявил в начале я хотел бы сегодня говорить о Йом пур лама актуале и я хотел бы говорить о том насколько он вообще актуален сегодня и почему он может быть актуален для колбы надо в гамбами у уходли а для всякого человека и в особенности для верующих Нахнорбэ, помимо того, что ли мы тут смеянули манит церих и та ёмкий пур, манит церих тфилета может мы часто задаемся вопросом, а я вообще, зачем он мне вообще сдался этот ёмкий пур, мне эти молитвы нужны? <гам> им У меня есть свободный вход к Богу, я могу в любой момент прийти и молиться перед ним. А за ней и на селя Анотала Широта и хора ответить на такие утверждения и вопросы. А но для того, чтобы понять э, ну, да, значение, максимум. мы должны вернуться назад и понять, э, как бы основы того, что ш, в, чем, в чем заключается йоги э, Кипу. Из а Бонахну Невтах мы Сефер Вайкра перек истрим вешалош. Слыхал. Сефер Вайкра истрим вешалош. Какая это книга? Левит. А, Левит двадцать третья глава. Здесь что-то, какое то, -то э, э, бочка есть. Исправьте, пожалуйста. И вся эта глава, она говорит о праздниках. С 26 стиха мы читаем. Пожалуйста, исправьте, ребята. אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, מקרה קודש שיהיה לכם, ועניתם את נפשותיכם ועקרפתם אישה להתונאי וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכם, עליכם לפני התונאי אלוהיכם, כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונחרטה מהמאה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, до 31 стиха мы читаем с 26. -го. И сказал Господь Моисею, говоря: также и в девятый день, седьмого месяца, сего, день очищения да будет у вас.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 Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. Когда мы читаем эту заповедь от Бога, то мы видим здесь две вещи очень важные. Два принципа или два процесса, которые Бог ожидает от человека. И одно, Он говорит, смиряйте души ваши. И э, во множестве э, контекстов мы говорим о «эпосте» там машу или но э, здесь бог говорит не о том чтобы просто не есть что-то поголодать немножко но о чем-то более глубоком не наш мы äh, поговорим сегодня. Это... Но интересно то, что это требование это вообще ко всему народу, во всех поколениях до скончания века. Это На все время она не отменяется с uh, повышением uh, Завета. Довар шини катуф по кизеем кипурим, где ликапер ал новшатихем. И uh, дополнительная вещь, то, что здесь говорится, что это день искупления, чтобы искупить души ваши. Клумар, есть какой-то талик носав, что там есть что-то, что то есть есть какой-то дополнительный процесс, который производит искупление над нами. Итак, мы видим две вещи. С одной стороны, народ, от которого требуется поститься до скончания века, э, э, смирять души до скончания века. И, с другой стороны, некий процесс, и мы потом посмотрим более подробно, который э, связан с искуплением, и там, он, э, там задействуется Коэн Агадоль, великий первосвященник. И этот э, процесс искупления, он очень важен, и в книге э, Левит э, сказано также и в 16 главе об этом. И это самая важная вещь, и это тот фундамент, на котором стоит вообще все. Вы И а в чем заключается этот процесс искупления дня искупления? Ём Кипурим, зелёный кипур за зе Кипурим. Кроме того, обратите внимание, там не написано а в единственном числе, написано Ём Кипурим, то есть день искуплений. В ютермы зе... кисуй, кисуим. Маешь уче мехасе оттан... Если более точно быть, то это нечто, что покрывает, то есть Ём э... Кипурим, день покрытия. Да. То есть нечто, что покрывает вины во множественном числе. То есть, поскольку мы постоянно э, что-нибудь новое грешим, то есть это новое нуждается в покрытии. А за талиха это умод пошут, ванахну мы дебарим, это помимо работы. И мы этот процесс очень простой мы об этом множество раз говорили мостишь <связываем> может быть кто-то не слышит так я повторю еще раз сейчас бухер шней моя великий первосвященник он брал от народа двух козлов Чемаю мамаш за им и в Шарля Авдильбыне мамаш за им, кмоты а, умим. Они были как близнецы, братья, их подбирали так, чтобы все были без порока, пятна абсолютно одинаковые, совершенно. Ото цева, ото мишкаль о там сирот мамаш за им, Та же самая порода, тот же самый цвет, тот же самый вес. Даже качество и шерсти должно быть одинаковое, абсолютно одинаковое гораль, бросали жребий, и этот жребий над козлами. И один предназначался Господу, и другой Азазелю. к маля рона брит мизбех. и этот который господу его приносили в жертву его кровь э, э, собирали и э, вносили в святая святых и крапили жертвенник и э, что еще Рона брит и э, ковчег завета в чем, было, в чем был смысл этого? Барона аю бифли. Внутри. А, ковчег завета, что там было внутри? это деброд. Десять заповедей. Есть, это говорит о том, что вне зависимости кто это совершил, есть э, определенные заповеди, которые это кровь покрывает шана ну скажем так каждый человек в, в, в, в течение дня месяца года он грешит понятное дело ви курбан время от времени он приводит жертву на месте жертвы повинности ее... Приносит, молится над ней и так далее. Но естественно, что мы не можем на каждый чих нас, наш грешный, принести пожертвы. Да? Понятно, что какие-то жертвы остались непокрытые. И вот в Йом-Кипур э, покрываются все наши грехи. Что не там Дунай. А се то, то, то, то что было сделано противным заповедям Всевышнего. Акша во курбана шини, а Мы видим то хай левный а коин. Второго козла его приводят живым перед первосвященником. за для азазель, и это козелк для Азазеля. Что делал великий первосвященник? Он возлагал руку на голову этого козла, и он признавался в грехах всего народа перед Всевышним. גם עבור עצמו, גם עבור משפחה שלו, ועבור כל בן אדם ובן אדם. זה סיבה סמבו i זה סביו סמיו, זה סביס נרוד, זה כשדו צלווק איזה נרוד. im כל הסעיר הזה, עם כל החטאים, עם כל הבנות, עם כל הפשעים היו, שולחים אותו и вот этот козел, который принимал на себя, как бы, все эти грехи, все эти вины, все эти а, преступления, он отсылался в землю, которая называлась а, земля отпущения. То есть, другими словами, это как земля, которая отделена, как отрезана, как будто бы. То есть... Мы ее не знаем это не вообще мазази килю кшеляейля то есть это земля в которую сложно добраться как бы и не надо туда маком им тума мя и есть комментаторы которые говорят что зира это очень удаленное место и Нечистая. нечистая и э, туда невозможно добраться. И есть разные толкования. Кто такой Азазель? А одно из толкований это э, имя одного. Заюш, да, что там бы яхат, что это два имени, которые соединены в одно имя. Азазель – это имена по-чеханьиот. Они фактически представляют сатана, это его посланцы, это его служители и есть такое предание, что во время потопа Бог взял двух этих козлов и хранил. Это малахим. он взял этих ангелов, падших и хранил их глубоко под землей, и хранил их до, до времени суда. То есть до сегодня они все еще сохраняются там, у них есть определенные предназначения, он их хранит как и рождественского гуся. В эмаком а за замаком таме в эзэ бээцэм аэрэцэ кзэ и это место, это э, нечистое место, и этого вот то самое место, которое мы говорим Акзира, вот это удаленное место, нечистое, куда нам и не стоит даже Моё это курбан, самиму это это сыр, везоркиму то Как <взарк> это в реальности происходило? Практически что делали? Брали этого козла, на которого возложена была рука первосвященника, приводили его к краю обрыва и бросали в бездну. То есть <реклама> вот, эта, <реклама> вот эта пропасть, эта бездна, она как бы олицетворяет собой вот это самое Эрецгзира, вот это недоступное место нечиая куда и не стоит соваться ашне дворим э, козла один посвящен богу и э, кровь его вносится в святая святых другой посылается вот это самая эрдс вот это нечистое место в пропасть. И вот это то, что исполнялось великим первосвященником, и это процесс искупления. что гам ему корбан, мамаш тамим корбан дофи спик, гам машу мимену. Это чува хазарабы чува овидуй, но недостаточно и согрешившему человеку принести жертву, сделать все по правилам и принести его, но э, очень важно исповедание своего греха и э, э, прощение, то есть прошение о прощении. Мы не... Мы не раз в встречаем такие места, где Бог говорит, достали меня ваши, ваши жертвы, ваши многочисленные козлы и ваши эти, различные жертвы Минхи и прочее. То есть люди приносили их, не приложив к этому сердца. Омер кодим тишану это левовот чилахем тишану это драхим шилахем вы оставили крбан вони кабелю тобасимхан и он говорит сначала измените свое сердце сначала приложите сердце к тому, что вы делаете а потом я с радостью приму ваши жертвы. Клумар крбан бли видуй ви бли шинуй пнеми улошаве клюм То есть Сама по себе жертва, без исповедания о вине, без внутреннего изменения, изменения сердца, она не стоит ничего в глазах Бога. Вегам бли корбан, гам спик. С другой стороны, твое искреннее стремление сердца и твое исповедание без жертвы недостаточно. они на дам, Потому что написано Я дал вам кровь для э, жертвенника И без пролития крови Нет прощения грехов То есть эти две вещи Корбан очень важны Жертва и исповедание И изменение, внутренние изменения сердца Это было то, что было тогда Эх, бэмэта, биямэйну, как же нам воспринимать все это сегодня, когда мы живем в современном мире, э, модерные ребята, и многие вещи нам кажутся совершенно неактуальными, но есть один из что он не но есть одно, что э, осталось без изменений совершенно. То есть есть многие вещи, которые остались не, неизменными, но одна, ну, как бы, в этом нет никаких. Так же, как и тогда, и сегодня люди продолжают грешить. Написано, что э, через Адама э, грех перешел ко всему человечеству. И именно по этой самой причине все мы продолжаем умирать. Э, то есть э, грех он э, как он и в африке грех мы все еще продолжаем грешить <решил> римлянам 3 глава из 9 стиха я хочу прочитать и, и здесь, э, значит 3 глава с 9 стиха и здесь говорится и о евреях, и о эллинах, о всяком человеке, который живет на, на... на от 9 до 12 стиха. Итак, что же, имеем ли преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодного. Нет делающего добро, нет ни одного. И 23 стихе мы также читаем, что э, потому что все согрешили лишеы славы коль гамбо то есть каждый человек без исключения который, который живет в этом нашем современном мире он продолжает грешить хо бы масссимлануша шилану, грешить нашими устами с делами с словами коль за каям вы релевванте отдаем и все это существует, и все это актуально до сегодня. И Нет никакого различия, если или ты мужчина, или женщина, богатый или бедный, из какого ты народа, все едино ты продолжаешь грешить. Зато мертв коли хад миетану узакук лекапара узакук лекорбан влевидуй. То есть каждый из нас сегодня, в наши дни, нуждается в жертве и нуждается в исповедании и изменении внутреннем изменении сердца. Клумар отамшне дварим корбан влевидуй. То есть те же самые две вещи, которые во времена Отцов наши были актуальны, актуальны и сегодня. Жертва. И, и вы скажете, как это может быть актуально, когда мы не имеем ни храма, ни возможности приносить жертвы? Как это может быть? Ки в бы история, щина клалей мисхак. Дело в том, что на определенном этапе истории Бог изменил правила. То есть, Он не отказался от жертвы, но Он принес совершенную жертву. То есть, Он как бы повысил уровень. Он принес совершенную жертву, которая может искупить всякого за и это жертва и еще и это жертва которая принесена единожды и на все времена отемя холли ма не мамлитлахомлеккро бабай этот игерытеля еврим и я советую вам дома почитать послание к евреям. а за от начала и до конца и вы лучше поймете об этой а но сейчас я хочу показать вам из 9 главы посланник евреем от бахар актуале о там насколько это жертва который избрал бог актуально и насколько она э, близка к тем самым двум козлам о которых мы говорили темзухрим и ха доммо них нас ли кодды помните один кровь которого внесена святая святых э, а с 9 главы с 11 стиха по 14 стих с кошате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 Дабы чисто было тело То кольми паче кровь Мессии Который Духом Святым принес себя непорочного Богу Очистит совесть нашу от мертвых дел Для служения Богу живому и истинному А роим Машиах угам то есть мы видим, что э, Машех, Мессия, он Коэн Агадоль, великий первосвященник в небесном храме. И он входит в святая святых своей жертвой, принося свою кровь. И эта самая кровь, она покрывает всякого человека. думали о том это дам что напоминает нам того самого козла для Адона для Господу кровь которого была внесена в святая святых вы а что относительно того козла который Азазелю отправлялся Ишу агам амашех агадоль угам кием это агбалазот и Иешуа uh, Мессия uh, великий первосвященник, он исполнил также, взял на себя и эту часть также. То есть, как написано, он взял на себя все грехи наши, подобно тому козлу, э -э -э -э, над которым исповедались грехи первосвященникам всего народа, он взял это на себя и сошел э, в Шеол. я хочу чтобы мы прочитали из первого послания петра третья глава ми с 18 стиха до 18 до 20 стиха «Потому и Мессия, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник, за неправедных, быв омерщлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя, проповедовал, некогда не покорив, непокоренным ожидавшему их Божью долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Петр напоминает нам о том, что Иешуа сошел в то самое место, помните, Эрец, Гзира, удаленное место где э, сохраняются все еще вот эти э, э, павшие падшие духи. То есть, таким образом он э, показал на себе э, параллель с тем э, козлом, который отправлялся к Азазелю. То есть он исполнил эту часть тоже. И это та самая жертва, которую избрал сам Всевышний себе. То есть, это самая совершенная жертва, которую сам Господь сказал. И она и она приносится однажды и навсегда. И она очищает нас. И всякий раз, когда мы хотим предстать пред Всевышним, она очищает нас. И вот мы видим, вот есть жертва. И она уже есть, и она уже существует. Но дело в том, чтобы ты ее принял. Потому что есть множество людей, которые все еще не приняли Иешуа как Мессию и, соответственно, не приняли его как э, совершенную жертву. То есть у тебя нет никакой возможности и никакого другого пути получить спасение и искупление без этой самой совершенной жертвы. Ты можешь быть самым светлым, самым чистым человеком на этом мире, со своими молитвами, со своими заповедями, но этого недостаточно Богу. Есть, а и есть а, и интересная история в Новом ну, Завете о Корнилии. Котов, что я, что я бы надам цадик, что я на Иллюим, а я олег бы даркей Написано о нем, что он был праведник, что он приносил множество молитв, что он творил много добра народу, то есть Израилю. Он был, он был римлян, я хочу напомнить. И это то, что требуется от нас. И Бог посылает к нему ангела и говорит, Корнили! А это все классно, то, что ты делаешь. Это... я доволен просто вот до сих пор. Но этого недостаточно, и поэтому ты нуждаешься в том, чтобы принять еще миссию. Азымлеки Бальта, зоадерх. Имлеки Бальта еще ли кабель капара ракдарко. То есть, если ты не принял Ишуа как миссию, как совершенную жертву, у тебя нет шансов других. То есть только он путь, по которому ты можешь прийти и быть искупленным и очищенным. И э, большая часть из нас в свое время приняли Ишуа. И вот мы сидим и размышляем сами себе. Но жертву мы приняли, как бы искупление получили на кой нам этот Йом-Кипур? теперь уже? Я хочу задать вам вопрос. Если вы, если вы не, не торопитесь только, я знаю, что все мы знаем правильные ответы, но если вы а, вдруг не проснетесь завтра или даже сегодня, а, кто из вас уверен в том, что он непременно попадет, э, э, будет с Богом, а не в другой части, о которой мы говорили, что не надо нам туда? Поднимите руку, пожалуйста. Тарим, умей, Кто уверен? Неправильный ответ сейчас спрашивается, а ваша уверенность? Энлонор Бэйдайм у нас есть один, но его надо за формалин поместить и показывать. Нет много рук здесь. Почему? Вау, улай они тмоль хатати Потому что мы думаем, ой, может быть, все-таки они не настолько достоин, как вот прямо о святых написано. Может быть, я что-то сделал вот вчера или позавчера, или может быть, даже минуту назад, и у меня нет уверенности. Но это не то, о чем говорят Писания. Это говорит о том, что нам многим э, не достает веры. Но с другой стороны, вы таки да. А там матем Чисто еврейский подход. <сؤال> <сؤال> И в чем же вы правы? В том, что мы, будучи верующими, все еще продолжаем грешить. У нас есть Мессия. мы верим в Него, мы стараемся делать хорошо. Но получается, как всегда. И это и то, что написано в первом послании Иоанна. Я хотел. Бы, по, э, я хотел бы, чтобы мы прочитали из первой э, главы. Шмоны. Шмоны Из Евангелия. Да. Первые, не Евангелия. Но 1 Иоанна. 3 так, глава. Первая глава. Извиняюсь. Первая глава. 8, 8 -й, 9, -й, 10 -й стих. Первая глава. Вот так. Чуть не согрешил. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя.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 эти слова обращены к верующим людям дляши яшла им курбанакилю это курбан а курбана за каббель я это обращено к тем у которых есть жертва именно те люди которым бог подарил эту жертву через шелу миссию а валькотов пота симу лев бы тейша. им нет воды альхта эй ну у ротану но э, обратите внимание на то, что написано в девятом стихе. Если мы исповедуем грехи наши, тогда он очистит нас. То есть, есть жертва, она очищает нас, но мы должны прийти и исповедовать наши грехи и попросить прощения. Э, в 35 в 31-м псалме Давид молится. Я, э, э, содержал, я э, удержал свой грех внутри себя. Я не исповедовал его. И, и вот я, я вот, вот почувствовал большую тяжесть на моем сердце. И я не знал, как себя вести. Но когда я открыл свои уста, и исповедовал свои грехи, и Бог очистил все. Иргашти колют, я почувствовал облегчение. Ли тводот алхтаим исповедовать свои грехи заддан это все еще актуально для всякого верующего человека гамлемамин в бы и также для неверующего человека но особенно для верующего человека вbcd кем холлиляид окей я шла на Ишуа, а нахнуй холим ляво, лифанав, коль ⁇ мбахайину, лимани царя Хаданят, ⁇ м Кипур ⁇ И действительно вы будете правы, когда вы скажете, у нас есть еще совершенный жертвы Искупитель наш, я могу к нему прийти каждый Божий день среди года. Зачем мне особенный день, который называется ⁇ йом Кипур ⁇ чтобы в него прийти тоже? А бояши отем соткима валянах нулетами до симэдзи. Мы уже говорили немножко об этом, что и в древние времена человек мог приносить жертвы за тот или иной грех, но не за всякий грех он, не за всякий грежный чих он приносил жертвы. И да, вы правы, когда вы говорите, что все это есть у нас, но мы не далеко не всегда это делаем. Я хочу дать вам очень ясный пример, который прояснит все. Так что вы уезжали на дамшероцелитка белья университета? Вот, подумайте о человеке, который хочет поступить в университет. Я ж мифханим мы от мы откашим. И есть очень тяжелые экзамены там. Вы задвалим, амаш актуальным? Ба обашило, вымешалем ли мишущам кесев бацад? Это у нас так? Бехул маком. И некоторые утверждают, что это во всяком месте, что приходит его папа, вот этого абитуриента, и он находит нужного человека и вкладывает ему в карман определенную сумму. И тот человек говорит, да, да, да, я вижу, какой ваш сын талантливый, и он непременно поступит везде. Клумар! Шулям, квар. А коль шулям? То есть, все, все оплачено. Баба хура зе. Май хпат И, и этот, этот абитуриент, наглый юноша, приходит и говорит, у меня все оплачено. И он приходит на экзамен, и он считает, что это чистая формальность. כלומר, ומדחיל קורלי zalzelבם מפכаниים, ב' חנות. לוחפתיו, וידאש ישולמ. и он уже не готовится, ему наплевать на все эти экзамены, и он ножкой открывает дверь в экзаменационный, потому что папа его заплатил. ויאכולית קנין, אבל לוח מושהו, אבם מת מתקנין, ומלויו משאל מים בשפיר. Может быть, он даже где-то готовится, но так. Для проформы он не настолько готовится, как если бы он знал, что он будет принят только по тем знаниям, которые он откроет. И иногда такой абитуриент, он очень напоминает нам самих себя. Мы знаем, что за нас уже заплатили. И у нас уже есть комната там на небе. Только получить номерок осталось. И мы начинаем пренебрегать uh, каждодневным нашим хождением перед Богом. Я сейчас не говорю, что мы начинаем грешить на правой, на левой, хамите, и Я не об этом говорю. Я говорю о том, что мы уже Перед Богом мы теряем страх Божий, и мы перед Богом, а -а -а, мы уже договорились обо всем. Все, все Анахну поход, да. боим и лавлий бычува. Мы, мы уже меньше приходим к нему, чтобы исповедовать наши грехи. А и, ты, вас, вы, вы согласны со мной или это не про вас? За Корея, а не Леда, за ТВИ, за Корея Каха. Это происходит, это естественно, так получается. И у тебя есть каждый день возможность прийти, и каждый час, и каждую минуту шанах им с манлизами ума только почему-то мы не находим время на то чтобы прийти такие и принести ему жертву хвалы и исповедовать грехи и так далее месиба ешь бахар и это одна из причин почему бог избрал конкретный день чтобы вы сосредоточились и сделали то что нужно сделать мама маем и это особенный день когда врата небес просто распахнуты бахар что это время особенное время которое Бог посвятил для того чтобы uh, слышать тебя и принять тебя. Чтобы вы смиряли души ваши. Можно вопрос из публики? Да. Если так, если у нас есть съемки пур, может быть, нам каждый день не стоит э, заморачиваться, ждать одного дня в году и прийти как следует покаяться. Сказал, даже... Ответ из публики. Вот поэтому женщинам сказано не учить. Это говорим шутка был ответ из публики от одной очень мудрой женщины которая сказала откуда ты знаешь завтра ты проснешься или нет доживешь ли ты до даем кипры вообще <говорит> написано даже если у нас есть жертва шакилю имкибель у таквар что и мы гарантированно знаем, что она принята, уже принята Богом. Но написано также, что если ты произвольно продолжаешь грешить, то есть ты решаешь, э, у меня есть Йом-Кипур, я буду сейчас вести себя, как это самое, то тогда не остается жертвы за грех. И это Кровь в совершенной жертве уже не покрывает твои грехи. И написано то, что от тебя ожидает, это гораздо более строгий суд, чем тот, чтобы был у еш То есть вот это требование, которое получили отцы наши. В сенатской пустыни оно остается для нас чтобы мы праведно ходили перед богом каждый день а а бы то есть мы пришли к заключению, что Йом Кипур, судный день вот этот день он релевантен он актуален для всякого человека неверующего и верующего также <связывая> И что практически требуется от меня в этот день? О чем я должен молиться или не молиться? Что я должен э -э, исповедовать? улай гамтит аля, И я хотел бы предложить вам, когда э -э, действительно придет... этот -э, придем придет этот день, и дай Бо, даст Бог, мы доживем до него, чтобы мы молились а, а, на эти темы. Чтобы мы проверили а, наши души, э, э, то, как внутри себя мы видим перед Богом. Как... Каково наше положение, каково, каково наше состояние перед Богом сегодня? Какова сегодня наша вера? Может быть, я одолился от Бога. Может быть, я был пылающим и пламенеющим когда-то. Может быть, я нахожусь в грехе. Я нуждаюсь в исповедании и в изменении муль муль может быть я согрешил не перед богом а перед человеком может быть кто-то сердится на меня очень сильно я знаю об этом человеке потому что я сделал ему что-то у меня записано все что я ему сделал я хули они Ко я сальмешу? Может быть, я сержусь на какого-то человека. Аз улазе зман то в лавове И это хорошее время подойти и uh, разговаривать с ним. Аз давареш он, мулилю им, мула нашем. Проверить состояние своей души uh, перед Богом. А даваршени пошотит палилю, ща яхас имелу им уитхазек. Чтобы, вторая, вторая, вторая тема, которую я предлагаю, чтобы наши отношения с Богом укреплялись, становились все крепче и сильнее. Я хочу сказать также и нашим э, э, юношам и девушкам. Отношения с Богом. Молитесь об этом. Живые отношения с Богом. И, может быть, ваши друзья, тех, с кем вы общаетесь, подружки, друзья, они влияют на вас, и постепенно вы не замечаете, как вы удаляетесь от Бога. И, может быть, ваши принципы, ваши <связывание> э, а стандарт, стандарты Божьи, они как бы размыты для вас так. Улез я посчитаю, сколько варнемхак <связывание> вы кварлю их патляха. Может быть, они уже давно просто стерты и тебе уже как бы не важно. Тит Молитесь об изменении. Тит палилёл авор ам Молитесь также за весь наш народ Израиля. Шекмоше шарну алием. Как Ше мы пели сегодня. Эм гам нашим, гам барец, гам леарец, и э, все они, и в нашей земле, и по всему миру, и в Галуте, нуждаются в том, чтобы Бог открыл их глаза. Эм хайавим, эм церихим, эм они нуждаются в этой жертве. Эм они приходят и uh, приносят множество молитвов. Они исповедуют свои грехи, но им не достает жертвы. Молитесь, чтобы Бог показал им эту жертву. Uh, молитесь о грехи нашего народа, о, о, о, о грехе нас как народа в целом. Сегодня мы хотим сказать, что мы хотим, что мы что наши принципы, которые uh, заложены в Торе, Митцвот, uh, который дал нам Всевышний, они пренебрегаемы, и уже возрастают все больше и больше в нашем народе uh, либеральные требования, чтобы два мальчика могли пожениться, две девочки могли пожениться и так далее. Замашу шайлу им это то, что Бог ненавидит. Но наших детей так учат сейчас в школе, это либеральный подход, это значит быть продвинутым. Молитесь о том, чтобы это изменение произошло, чтобы, вот, чтобы люди поняли, что в этом ошибка. А у и и этот мир настолько изменился, что если сравнить с древностью, в древности вообще не было даже одного человека, который был бы атеистом. Другое дело, кому он поклонялся? Там, единому Богу или своим идолам и так далее, но он был верующим а человеком. Все сейчас перевернулось. И шамона нашим. Есть много людей, которые вообще не задумываются о том, что есть Бог на небесах, который тот, кто сотворил все это. А с титпалилю овура а негида хилониют азот, против вот этого э, атеизма. Зе отфилот шани хошев меод релевантию атлану. Я думаю, что это те э, темы для молитв, которые очень релевантны для нас сегодня. это И то, что Рами сегодня говорил, у нас есть власть от Бога изменять эти вещи. Вы монахну к и фихад, если мы как единое, э, как единый организм. Я Вместе с нашим народом будем молиться. В этот день, когда небеса открыты для всякого верующего, для всякого неверующего, для всех. Бог может принести это изменение. Я хочу закончить молитвой. Аба, Отец наш. А нхну шелха мы благодарим тебя за то, что твое слово это свет для наших э, э, ног. Вони отпомет палель. Тазор лану, что Маши ламад но Я молюсь о том, что то, о чем мы учили сегодня, чтобы это вошло внутрь нас глубоко-глубоко и чтобы это произвело в нас изменения. Тазор лану, баями макровим в баяем кипурбами ухад. Помоги нам в ближайшие дни, и особенно в Йом-Кипур, быть близкими, искренними с тобой. Мы благодарим тебя за жертву Ишуа. Я сейчас молюсь за тех людей здесь, которые не приняли Ишуа. они не... они могут стоять там где они стоят и просто произнести эту молитву вместе со мной оббатислав отец прости меня они я... мы я хочу принять Ишуа как своего миссию как совершенную жертву Потому что только через Него есть спасение к всякому человеку. Измени меня. Измени мою жизнь. Чтобы мне быть и служить меня, Твоим Духом и веди меня по этой новой дороге. Я молюсь во имя Yeshua, И я отец, прошу о всяком верующем человеке. Мы благодарим тебя за нашу жертву, которую ты дал нам Иешуа Мессии. Ты уже давно избрал нас. скуким чува. И мы нуждаемся в покаянии. Мы нуждаемся в обновлении. Обнови наши отношения с тобой, Отец. Как еще однажды молился за своих учеников. Чтобы они были едины. И чтобы они были едины с тобой, э, едины между собой и едины с тобой. мы, мы хотим быть едины с тобой, едины с Иешуа. дай нам силу превозмочь всякий грех. в Дай нам силу превозмочь всякое э, э, всякую тяжелую ситуацию, которая происходит. кохлит Дай нам силу превозмочь влияние других людей, где к Чтобы выйти. Твой свет и быть святыми пред Тобой. Мы Удимлихам. Почему я ищу Тебя по имени Ишумисия? Вы кулям и И все скажут. Аминь. Амин.